Здравствуйте и добро пожаловать к нам. Сегодня Аллаха нашего дня, когда выпивают каждый бокал вина в пасхальную ночь. И какие пять заповедей обязанным каждым человеком, мужчинам и женщинам в пасхальную ночь. Первая заповедь это выпить 4 бокала вина. Вторая заповедь съесть 4 казайта мацы. Каждый казайт мацы по 27 грамм. Третья заповедь «Съесть марор» – это горькие листья в эту ночь, также казает 27 грамм. Четвертая заповедь «Чтение Агады» – читаем и рассказываем о выходе из Египта. И пятая заповедь «Чтение аллель. первая заповедь, как мы сказали, это выпить 4 бокала вина в пасхальную ночь. Первый бокал вина выпивают все сразу после чтения Кидуша, садятся, облокачиваются на левый бок и выпивают первый бокал этого вечера. Но готовят этот первый бокал вина перед чтением Кидуша. Второй бокал вина выпивают сразу после завершения чтения Агады. Это после чтения рассказа о выходе из Египта и перед тем, как мы Приступим есть праздничные блюда. Произносим в конце годы благословение, говоря «Баруха Таашем, Гааль Исраэль». Облокачиваемся на левый бок и выпиваем второй бокал этого вечера. Но готовят второй бокал вина для питья сразу после чтения «Олахмо Ания». Третий бокал вина этого вечера выпивают сразу после чтения Биркат Амазон, после того, как мы закончили праздничную пасхальную трапезу и после того, как все участники съели Казайт Афикуман. Но перед чтением Биркат Амазон нужно приготовить третий бокал вина этого вечера и держать в руке третий бокал вина до завершения чтения Беркат Амазон. И после того, как прочитали Беркат Амазон, продолжая держать в руке бокал вина, произносим следующие слова. Облокачиваются в левый бок и выпивают третий бокал этого вечера. И нужно иметь в виду, что данное благословение распространяется и на четвертый бокал, который мы будем пить позже. И после того, как все участники этого вечера выпили третий бокал вина, тут же после этого наполняют четвертый бокал этого вечера. И после завершения чтения аллель берут в руки четвертый бокал, облокачиваются в левый бок и выпивают четвертый бокал этого вечера. Спасибо, что были с нами. И с вами до следующего раза Даниэль Исраилов.